Всем привет, с вами Лев Чичулин, и я зашел на свой а, аккаунт, второй вот этот, Лев Чичулин 2. Черт знает какая серия, явно уже в названии написано. Атакую я шариками, и давайте я выключу звук, потому что невозможно просто с ним играть. Так, как бы отдалить, чай я вспомню, там читы всякие, или как их называют. Так, ля-ля-ля, нет не работает если вот это Эх, а вспомню откажусь что-то куда-то не блин Ах! как же бесит этот бандикан не слишком близко я так не могу снимать сейчас что-нибудь попробую сделать так так я в своей жизни еще не тупил у меня же ноутбук и у меня здесь можно так как на телефоне так но хотя нет, что-то не совсем получается. Но Бог с ним, все равно нормально. Так, и что у меня с прокачкой? Кстати, вот э, клан мы готовы 2.0, но вы все равно в него не зайдете. По прокачке у меня, ну, видите, где-то наполовину забор прокачан. Эм, так, мне предлагают только за дарк что-то прокачивать. Но еще вот здесь э, исследовать там вот это вот. И тоже за дарк э, этого Хога. Поэтому, ну, мне только дарк нужен. Я редко захожу на этот ак, поэтому дарк никак не накапливаю. Вот такая вот проблемка у меня. Поэтому мне уже стоит доиграть нормально и накопить дарк. А сейчас давайте попробуем шариками напасть. Шарики очень круто подходят для атаки. Только не будем смотреть, что там побольше Элика и дарка. Ой, фу! Элика и золото. А что побольше дарка? 637. Ну, мне кажется нормально. База очень легкая. Тебе даже думать не надо, по-моему. Надеюсь, там не маги в клан а то я что-то представил, что они мне жизни помешают. Ну все, она изи. Эм, тут можно даже не все шарики выпускать, но мне пофиг. Мне на эликсир уже как-то, там еще и ПВО э, качается. Мне на эликсир как-то немного наплевать, потому что э, я уже практически все прокачал. У меня хватает на следующую прокачку. Ну все, сейчас они затырят дарки, все будет отлично. Уже 50 хотя не прошло еще 40 секунд. То есть, э, шарики тащат. Драконов я не готовлю, потому что они дорогие и долго делаются. Ну ладно, дорогие это ладно, я сказал же, что мне на элик плевать. Они долго делаются, вот это обидно. Так, ну у меня уже шесть с половиной тысяч эликсира. Это круто. Я никогда не пробовал делать стримы, но теперь понимаю, для чего они нужны что, например, если я хочу накопить э, эликсир или дарк там. У меня всегда вот видео длинные получается, я заметил, вообще некоторые больше часа в них приходится разрезать, там еще какие-то хитрости делать. Так. Ну, черт. Ну, ладно, давайте, уничтожьте. Вот. Для этого и нужен стрим. Ну понимаете в чем дело, я буду стримить, э -э, учитывая как часто на мой канал заходят, там вообще никого не будет. Может с помощью стримов я и поднимусь. Ну ладно, тут им осталось дойти. Ну вот, минута до конца, короче, сейчас уничтожит, шарики там где-то на середине еще. Ну вот и все, снесли базу, 637 дарка. Велики может даже и не в плюсе. Но мне как-то все равно. А чё, у меня даже казаны все девятого уровня. Стоп, это сколько дракон готовится? Всего три минутки, офигеть. Неплохо, неплохо. Я еще и хога могу до второго докачать. Это, это вообще круто. А миньонов до третьего, не, не могу. Хогов до второго, я ими не пользуюсь, но это круто. Но я думаю, сначала лучше короля. А, вот мне еще золото надо на заборчик тратить. Пытаюсь как-то симметрично. На самом деле база максимально отстойная. Я не знаю, что с ней сделать, но пытался как-то дополнить тут. Помните, там красивая была для шестой тахашки. О, смотрите, у меня сейчас переполнено. Ну окей, тогда оставлю войско. А, я даже ярость почти не тратил. Ну да, действительно. Зачем? Миллион четыреста восемнадцать тысяч. И сейчас можно трех взять и будет военный бонус. Ну то есть сейчас я за ближайшие два-три дня попробую вот, максимально мотерить этого дарка. Так, нет, это сильная база. 15 Так, освещение дарка. 595, можно и на напасть. Пау, пау, пау. Шарики влетают. Да мне даже ярость не нужна, я уже начал это понимать. А, нет, нужна. Ибо здесь вот что-то без скорости. Ярость здесь помогает именно их скоростью. Ну то есть у меня же пока нет спешки. Поэтому ярость, да, мне нужна. Мне нужна она. Ой-ой-ой-ой. Может еще одну? Да-да-да, наверное. И вот тут э, можно как-то остаться без дарка. Надеюсь, они все успеют сделать. Ладно, королем помогу. Там как-нибудь не знаю, что... Эм, ну, хотя они сами переходят в дарку. Я не знаю. Надо было на сборщик дарка кинуть его. А я куда-то. Вот сборщик дарка. Да и до туда шары долетят, что я волнуюсь. И я вы в серии, все восстановил. Ну, то есть, все прекрасно, у меня нет никакой между в серии. И это легкий способ опать кубки, между прочим, на седьмой ратуше. Конечно, там никаких титанов, чемпионов я не планирую. Хотя было бы интересно. Посмотрел руины. Пацан, кстати, мой сверстник. Вот. Он делал такую тему, что на 8 ратуше доходил до Титана. Да, конечно, интересно наблюдать. Но я бы так не делал, что типа, ой, здесь я слился поэтому Новый видос, как я восстанавливаю кубки. То есть я бы пытался начинать, то есть апнул 3700, все, Если спустился ниже, то видео не снимаю, пока не достигну того же результата. То есть, я не знаю, у меня как-то привычка, чтобы... А в каждом видео видеть прогресс. А если он снова спускается, туда же это как-то уже скучно, что ли. Ну, может он понимает эту ошибку, может нет. Вообще я не, не представляю, как дойти до чемпиона. Это нужно каждый день заходить играть часа по три, мне кажется. чтобы хотя бы до чемпиончика. Но в принципе у меня есть время. 600 тысяч золота, я что-то и не заметил. Я сейчас еще два заборчика, конечно. А, ну да, даже три, наверное. <laughs> Охренеть, 600 тысяч. Что-то как-то <laughs> много. О, а где дарк? А, я не на золотой. Мне нужно поднять золотую любви. А, да, вот, чтобы была тема, я придумал. Um, вот у меня что-то накопились награды, чего-то я не собирал. Миллион. Тьфу, блин, 13 миллионов. из сокровищницы, сколько надо соберу. Так, 250 побед. О! 1250 кристаллов дают. Тьфу, блин. Смотрите, у меня еще есть темные деревни. Если вы достигли этих достижений, то говорите обязательно Уже 1812 то есть, внимание, у меня сейчас будет пятый строитель. Только он мне пока что нахрен не нужен. Но, блин, почему бы и нет? Почему бы не назвать uh, видео пятый строитель? Да, замечательно. Ого, как много-то у меня столько еще не было. Ну, по крайней мере, я не успевал столько накопить. Я там сразу едва-едва. Пять строителей на седьмой ратуш. Прекрасно. Это вообще отлично, только я не знаю, куда мне их тратить пока что. Ну, я даже не знаю, нужно ли мне пока переходить на восьмую ратушу. То есть можно реально заняться такой темой, что поход там в чемпиона Ну, мне хотя бы для этого нужно хотя бы продвинуться раза в два повыше в коптах. Это же очевидно. Так, ну ладно, сейчас соберу вот эти вот древесинки всякие. Посмотрим сколько еще армии. 16 минут. Не, не вариант, я даже ждать не хочу. Видео и так слишком длинные. Ну то есть давайте я пока попробую подняться таким. Такой армии до 2000 там. Если смогу подняться до 2000, и заодно накоплю там фул семерку, то запросто дальше пойду. Мне это даже уже интересно стала такая тема. А что здесь не поровну стоит? Я не помню, где она стояла. Вообще, да, логично вот это место иметь Ну что ж, это был какой-то там выпуск А, давайте чекнем еще и ночную деревню тут, тут и кристаллы халявщины Замечательные, золото переполнено Так, я даже здесь ратушу не качался, В четвертой ратушей сижу Вот, замечательно, все золото сольем Вот, и можно спокойно фармить, давайте Почему бы и нет на самом деле? Так, блин, что-то как-то мои дракончики не, не думаю, что способны на это. Так, у меня же там еще варвары вкачаны. Они могут просто подойти и тут все уничтожить. Эм, это будет замечательно. Прекрасно. Это лучше, чем сработали бы два дракончика. Так, они еще и там что-то нанесли. Охренеть, да они вообще танкуют. Просто 6 варваров, казалось бы, или сколько их было. Я уже не помню. Но 4 дракончиков, конечно, мало. Там вот эта вот ПВОшка, она мне наваляет сейчас по каждому отдельно. У меня всего, считайте, 2 дракончика. А, один дракончик, замечательно, по которому Тесла сейчас фигачит. Но все равно, знаете, я чуть не подумал, что можно на ратушу накинуться. Окей, okay, 57%. Um, одна звезда, естественно. Давайте посмотрим, что он там делает. Хорошо, хоть эта функция есть. Это, помню, не было. Ну, понятно. Как так-то? Как мне вообще подниматься в кубках, если они все сносят на сутки? Я базу поднимаю, там все. Но ну, возможно, из-за дробильщика там варварами он атаковал. А варвары, конечно, дробильщик и варвары, это они не дружат. О, замечательно, она куда надо. А, ну это только в минус, потому что так дольше будут сносить. Но они все равно успели. Так, ну отлично, давайте. Вот первая половина видоса была этим. А в той базе, теперь в этой. Так, ну чё тут, 40 секунд, 30 секунд, 20 секунд, 5 секунд. Отлично. Так, боевая машина же еще не может существовать. Опа, она, нету этой э, большой... Как ей? блин? Большой. Я не помню. Э, противовоздушная оборона. Нет, это не то немножко. О, вот, отличное место. Так, идем, идем, идем, идем, идем. Давайте танкуйте, дракончики. Не знаю, по-моему, они сейчас все сольются. И не доделав свою работу. Ну, давай, да, отлично, донеси эту лучницу. И пока Тесла агрится на этого дракончика, снеси ратушу. Благодарствую, просто половина уже снес замечательно сейчас еще если тесла снесешь отличный чувак вот как я его уважаю вот пожизненный респект вот этим двум последним драматчиком да это прекрасно Ну осталось четыре здания тут уже неинтересно даже досматривать так ну вот он уже уничтожает последнее здание Идем в новый бой. Надеюсь, это победа однозначная. Да, отлично. Он на 67% 30 варварами. Седьмого или какого уровня? Блин, а что-то эту пляж могу прокачать дракончика. Так, ну здесь я даже не знаю, что делать. Очень интересная своеобразная база. Давайте как-нибудь. Я не знаю, просто раскидаю их как могу. Вообще мне надо было идти на ратушу. Ну хотя, блин, так-то дракончиков много, и они делают свое дело спокойно бушит просто их, а вот эти здания несчастные. О, этого даже не, ну вот это вот, как я.. воздушная бочка или как? Она даже дракончиками уничтожила в первый раз. Но этот не успеет уничтожить ратушу, поэтому. 57, по-моему, уже был такой у нас результат. Ну, однако, вот так вот, да. Сейчас даже проверю. 57, стоп. А, ну да, и сейчас 57. Надеюсь, это не проигрыш, да, это победа. Соперник 39 взял. 1250 кубочников. Сейчас еще подниму. Нет, не подниму зараза сложно хотя смотрите также возьму вот этих варваров и и туплю просто как могу да я конечно могу я конечно вообще так сильно затупил я не знаю как с такой атакой вообще можно что-то серьезное набрать эм. Ну, конечно, еще и там чуть-чуть не донесло. 35 процентов. Да, база заслуженно. Вот дерьмо просто. Не знаю, что сказать. 16 минуточек прошло уже. А, ну понятно все. Сколько у нас там еще? А, сколько? Ну понятно, я вовремя. Так. Так. Надо все прокачивать. 380 тысяч, это же вообще дорого. Мне еще и эти надо теперь вкачивать. Весело. Ч ⁇ так сложно прокачиваться тут? А, почти на максимум каждый раз нужно копить. Ой. Так, но у него хотя бы нет нормальных зданий. Все слабенькие. Зачем я хвастаюсь? Если мне слабые попадаются, значит я на низком уровне. А я и не хвастаюсь, кстати. Просто говорю, что круто. А что это все, что ли? Нет, мне еще надо быть на ПВОХ. Ну, на ПВОХ и так Че их всех в одно место? Ну ладно, не знаю. А, там еще и Тесла. Тогда, да, тогда не зря выпустил. Ну, прошло только полминуты, поэтому все успею смести Надеюсь, у него нет там каких-нибудь зданий по углам. Только мое время задерживает. Таким образом. Ну, три живых дракончика это отлично, конечно. Сейчас тут лабораторию, потом военный лагерь и уже закончу видео. Сейчас посмотрим, сколько у меня трофеев. 1250, наверное, где-то. А что мало как-то? Стоп. А я же еще не заработал. А может даже ноль дадут? Они могут. Ну, типа да, тут, наверное, если победа, то будет 1260, еще бы. А, на, мне сейчас еще дадут такой бонус, и я, возможно, поставлю... Нет, не хватит. К черту. 90 тысяч, это очень мало. Даже 85. Эх. А, а что я там держу? Я, наверное, ничего с базой не сделал. Зараза. Я не знаю, что сделать, куда бы заменить. Да, 1269. Но замечательно. Еще три. Но это уже много. Я поставлю дракончиков, там докачаю до седьмого, потом попытаюсь одновременно прокачать эликсиры хранилища каким-то образом. И потом, когда дракончиков до максимума докачаю, я уже золото хранилище буду качать. Ну, а на этом что, я прощаюсь. Вот такой вот отличный выпуск, где я приобрел пятого строителя. Вполне ненужного в данное время. В данное время, потому что я буду прокачивать только одно здание. По идее. По идее. Скриптно то восьмые лучница, офигеть. Так, ну что ж, не буду я засматриваться. Это все и так знаете. И я все и так знать должен. Поэтому всем удачи, всем пока.